Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы поговорим на актуальную тему защиты прав человека, именно человека. Постараемся ответить на многие вопросы, которые могут возникнуть в этой связи. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Многие сейчас образуют группы, как профсоюз, например, СССР, которые доказывают, что они являются правоприемниками той великой страны, в которой мы жили гражданами, которые мы являлись. И действительно, если вы посмотрите, например, в заграничном паспорте, то там написано, что мы рождены в СССР, ну, гражданство РФ. Вообще, это сложная тема, в которой Должны, конечно, разбираться правоведы, да и, в принципе, все граждане. Дмитрий Анатольевич Медведев издал один из указов, который говорил о повышении правоведческой грамотности населения. Ну, то есть, о знании прав наших и обязанностей в том числе. Ну, так вот, сегодня мы немножко коснемся этой темы. К той дате подведем вас. 17 марта, когда 30 лет назад был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. И в данном случае вот есть к этой теме интересные, к состоянию народа интересные стихи Александра Сергеевича Пушкина. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести и клич. К чему стадам дары свободы?» Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками, да бич. Александр Сергеевич Пушкин. Еще тогда Пушкин говорил как раз о том состоянии духовного угнетения, в котором находился народ наш, да и во всем мире. Референдум, который был проведен 1915, девяносто 1991 году, и который являлся высшим проявлением воли народа, который подтвердили, кстати, многие последующие съезда депутатов, например, в 1996 году. И тот же Бастрыкин, главный прокурор России, подтвердил, что право народа, реализованное в референдуме, является высшим правом, которое должно было быть реализована. Я вам зачту как раз ту формулировку, в которой было принято о сохранении Союза Советских социалистических республик. По законам международного права, принципов иерархии права, воля изъявления народа обладает высшей правовой значимостью, если проведено без нарушения процессуальных норм самого голосования, и никто не вправе отменять результатов референдума, кроме как проведением повторного референдума теми же участниками. Но здесь возникает вопрос, потому что многих из тех участников уже нет в живых. А голосование 1991 года было проведено без нарушений процессуальных правил. Именно в этой логике лежит постановление Госдумы 1996 -го года о подтверждении результатов референдума и официальное заявление председателя Следственного комитета Бастрыкина, данное в журналу «Власть» в 2014 году, которым котором Бастрыкин приравнял, отвергающих результаты референдума к экстремистам, то есть преследуемым по закону без срока давности. И все это очень серьезно, потому что затрагивает основы как раз социального устройства, основы прав и свобод человека, и как это право реализовано в нашей действительности. Вот недавно мы провели конференцию, конференция называлась «Здоровье и безопасность детей в цифровую эпоху». То право, которое, которым мы обладаем, и которое должно быть реализовано в нашей стране, да и в мире, и в основе этого права лежит всеобщая декларация прав человека, Конституция Российской Федерации, и в том числе Конституция 1936 года. Правоведы нам рассказывали, что э, Сталин заложил в эту Конституцию как раз право народа, и на самоопределение, и на построение социализма в отдельно взятой стране. И в устав ООН лично вносил поправки и редактировал ее. Дабы вот это право человека на свободное развитие, жизнь по совести, что отражено, кстати, во всеобщей декларации прав человека, как один из главенствующих пунктов. И вот это наше право оно должно быть реализовано. Исполняется 30 лет с того момента, как был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Конечно, нет достоверной информации, мы все не знаем, а что вообще, кто правоприемник. Ну, в принципе, нам объявили, что Российская Федерация. А как это произошло по правовым канонам, которые приняты в мире? В каком мы вообще государстве живем? Некоторые говорят, что... РФ это компания, ООО, которая зарегистрирована где-то, не знаем где. Некоторые говорят, что мы представители как раз СССР. Ну да, в принципе, никто написано в декларации прав человека, никто не может лишить гражданина без его согласия гражданства. А мы свое согласие не давали на то, чтобы нас лишили гражданства СССР. В средствах массовой информации об этом молчат. И молчат о том, что какие финансы, кто ими обладает. Много информации, конечно, на этот счет. И по иерархиям управленческим, и по иерархиям финансовым. В итоге, конечно, мы сейчас наблюдаем переход к цифровизации. Вот Бестужев Влада говорил как раз о прогнозировании на текущие 10 лет. Это тот, который первый прогнозы говорил, составлял Сталину. И они сбывались. Да, цифровизация идет. Но движение народа, в том числе родителей Москвы, пробудило в людях все-таки стремление добиться правды в какой-то мере. Но я всем говорю, почему какие-то дяди и тети, порой не имеющие детей, навязывают другим людям свою волю в смысле образовательных программ, в смысле той... Система обучения, в которой дети в школу ходят. Власти пытаются навязать какую-то свою волю, но власть выбирается народом. Естественно, это представители какой-то части народа, которые реализуют волю народа. Реализуют, но происходит подмена реализации воли избранных и воли народа. Потому что я, вот ссылаясь на мнение Бориса Константиновича Ратником, власть подменила власть народа. То есть, избранные чиновники подменили собой власть народа. Всегда, и в Конституции 1936 -го года, и в Конституции 77 -го, 1977 -го года было написано «Власть народа». А сейчас непонятно, чья власть. Потому как мы все видим на всех слушаниях в Госдуме представители управленческого аппарата навязывают свою волю всему остальному народу. А это с этим... Не согласны многие, и я в том числе, я не согласен. Тем более, что эти властные чиновники не обладают теми навыками, знаниями, умениями, которые присущи специалистам. Идет подмена понятий если говорить о тех же санитарных правилах 3648 48 2020 года, которые подменили собой все предыдущие санитарные нормы, которые по гелитине приняты кем-то, зачем-то отменили, все безопасные нормы, которые были приняты в Советском Союзе, да и в Российской Федерации, и стали действовать вопреки логике и здравому смыслу. Поэтому люди начинают проявлять свою волю дабы, проявить ее в школе, на производстве, организуясь в, в советы родителей. И эти советы начинают действовать. Их, наверное, все-таки немного. И основная масса родителей пассивна. И я обращаюсь к родителям, тем, которые пассивны. Не будьте пассивны, потому что это касается жизни и здоровья ваших детей. И вашей, в том числе, жизни. Потому что, опять-таки, ссылаясь на... Слова Ратникова Бориса Константиновича: Сейчас вопрос о выживании, о вашем выживании, потому что дети ваши не хотят рожать детей, потому что дети ваши не хотят учиться, потому что дети ваши не хотят читать книги, не хотят логически мыслить. Пытаюсь я донести, чтобы вы проявляли свою волю. Потому что даже в том же законе об образовании написано что родитель является первым лицом ответственным за образование детей. Изучайте Всемирную декларацию прав человека, изучайте Конституцию, изучайте закон о коренных народах, изучайте хартию о правах, Европейского о правах человека. И вы тогда поймете, что вы носители права, вашего права на проявление своих полномочий в управлении страной, создание тех гармоничных условий, которые бы привели нас к радости. Поступают к нам вопросы. Вот Олекса задает вопрос. Вы верите историкам и Библии? Да, верю. В меру того, что они говорят правду или неправду, в Библии, состоящей из Ветхого Завета и Нового Завета, Новый Завет, это четыре Евангелия, написано, в принципе, все правильно. Это история одного из народов, читайте еврейского, который изложен в Торе, и это четыре Евангелия от, о жизни Христа. Но хочу еще раз напомнить, что в, в принципе в апокрифах тех, которые не изданы и не, не вошли в канонические тексты, описано много историй и про жизнь Христа, и про жизнь еврейского народа. Но там ничего не написано про жизнь славянского народа. Смотрите наши ролики на YouTube-канале «Вести Волкон», где мы подробно рассказываем исторические корни всех народов, которые населяют нашу прекрасную землю. Всем предлагают правоведы заявить себя человеком, написать заявление с проявлением своих прав, с проявлением той позиции, которую вы займете активную, для того, чтобы вас признали за человека суверена нашей страны. И чтобы не та позиция Грефа реализовалась в нашем обществе, которое бы не звела нас всех в положение рабов. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют... Возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы средств. Как же управлять народом, который образован? Естественно, никак. Наша задача сегодня просто проявить свою волю, человеческое достоинство, честь, проявить его в виде заявления о том, что мы человеки. И вы, заявляя свою волю как человека, сохраняете право на правопреемственность от Советского Союза, будучи гражданами, которые у нас никто не отменял, и мы не отказывались от этого гражданства. И мы принимали как офицеры присягу в Советском Союзе, которую никто от нас не отбирал. И мы должны проявить свою волю и эту волю заявить, в том числе и тем представителям властным, что мы, проявляя свою волю, вправе управлять своей жизнью, своей страной, воспитывать наших детей в чести, достоинстве, нравственно высоко развитыми, наделенными навыками и умениями, которые бы продолжили наследие предков наших завоеванных и кровью оплаченных. И в Великую Отечественную войну, и в Гражданскую войну, и в Первую Отечественную войну 1812-1812 года. И во все предыдущие войны, когда наши предки, наша страна отстаивала свою независимость, свободу, право на выбор жизненного уклада проявляя свою волю к тому, чтобы мы все-таки жили так, как мы хотим, и никто бы не навязывал нам свою волю. Пишите заявление рукописно, образец вы найдете по ссылочке. Проявите свою волю, сохраните честь, достоинство и право наших потомков на жизнь в нашем государстве, не в рабстве, а в вольном государстве, в чести, достоинстве и приумножать те богатства, которые создавались многими и многими поколениями наших предков. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. До свидания.